Русские есть, русских мало, но они есть. В основном, конечно же, китайцы, вьетнамцы. В эту сторону, смотрите, это порнография. О, акула. Катран. Видите? Акула плывет мелкая. Там движ-миш постоянно, там утром, днем и вечером. Там представления, там какие-то концерты, там какие-то ляди пляшут. О, какой-то сучинский риэлтор. Или капитан дальнего плавания стоит, фоткаться. Есть закатная сторона, есть рассветная сторона. Выбирайте, кому что больше нравится. А мне как-то пофигу. Пообщался на баре с парнишкой. Тот решил спросить, кто я, зачем снимаю. Я ему говорю, ЮДВ. В итоге он запросил всю информацию, сидит, смотрит. Правда, не знаю, что он там поймет, потому что у меня-то все на русском. Что-то я так пиво, водка, как говорится, королева танцпола смотрю. Тут обезьянок каких-то встретил, потом встретил летучих мышей, которые, не поверите, там целовались. Правда, я вам клянусь. Все, покидаю гриль-бар и движусь дальше. Иду, заметьте, только вдоль моря. Все вот эти домики, они вокруг острова расположены. Вот оно море. Получается, я вроде бы и вдоль моря, но вдоль домиков. То есть просто по проезжей части. Здесь люди ходят, здесь проезжая часть. Сейчас попробую прийти туда ближе. И попробую пойти прям вдоль моря. Там будет просто песочек и чуть сложнее идти. Вижу, что какое-то основание было непонятного содержания. Ну что-то оно пришло в неподобности. Кто-то работает здесь на удаленке. Вот как на примере женщина слева. Работает на удаленке, может себе позвонить, позволить. Русские есть, русских мало, но они есть. В основном, конечно же, китайцы, вьетнамцы. Вот все такой вот, как говорится, направленность. Ух ты, -мо. Так мне еще более менее повезло. Смотрите, балон валяется. Мне еще даже более менее повезло. Вот кораллы с водорослями. Рыбины, конечно, огромные. но... Короче, тут надо грамотно подходить в этом отеле Адаран, а в идеале вообще как бы прийти и прям сказать, слушай, когда вы здесь не первый раз, то, что вы хотите, потому что вот у этих домиков пляж напротив, далеко ходить это надо вон туда, а в эту сторону, смотрите, это порнография, о, акула, катран, видите, акула плывет мелкая, здесь их много, метр, полтора, вот. а это полметровая, видно вам, не знаю. Вон она, беленькая акула Ну, это катран, наверное Она безопасной считается Вроде бы как на людей не попадает Но, знаете ли, как говорится, раз год и незаряженное ружье стреляет Ладно, буду прыгать отсюда Здесь вон и коральчики Небольшие Вот они, видите Ныряем Вот они И песок Короче, все до кучи И водоросли В общем, и вот эти вот непонятные ветки Людям, судя по всему, не повезло еще больше, чем мне. Вон огромные рыбины. Вон, прям огромные. Животными богатейшие. Видите, вообще, что я хочу сказать. Я вот, допустим, за последние два года был в Доминикане. Как вот там, Доминикана Пунтакана, по-моему. Сиренада Пунтакана, вот. А мне там, конечно, очень понравилось. Хотя я думал, что говно. Честно признаюсь. Но вот там вот в основном вот, пляжи каждое утро были вот такими. Каждое утро. Там собирали вот эти водоросли. Персонал. О, здесь тоже собирают. здесь в основном, конечно же, листву собирают. Листва, которая падает с деревьев. Видите, грабельками с утра проходит. Ну, да ладно, продолжаем. Прикол в чем? Там отдых, он такой, знаете, более движниковый, что ли, более молодежный. Там движ-миш постоянно, там утром, днем и вечером. Там представления, там какие-то концерты, там какие-то ляди пляшут. Здесь же. Как такового, никаких особо плясок нет. Здесь он более такой, не знаю, пенсионный, что ли, отдых. Более размеренный. Здесь меньшее количество выбора алкоголя за более дорогие деньги. Здесь уединение больше то есть ты не в человеке допустим там а, вот в дуплексе либо в одинарном домике здесь он такой более размеренный лайтовый что ли здесь пляжа больше а там бассейны больше здесь получается пляж у гулькин нос как у були хрен собачий носик мелкий то а, здесь он реально пляж пляж огромный бассейн мелкий доминикане наоборот пляж большой но его не всем не хватает а басики там огромные в Доминикане Вот именно где я был В Турции то же самое Пляж есть Но на пляже в Турции особо никто не тусит А здесь у нас Пляжная зона, она вся вокруг острова Вот я иду и Сколько, интересно, я уже иду Если бы я шел, а не пиздел, как говорится, да Я бы уже, наверное, прошел, скорее всего Да, вот здесь уже все, водоросли проходят Здесь уже более-менее и кораликов нет Уже нормально получается О, какой-то сочинский риэлтор или капитан дальнего плавания стоит, фоткаться. Посмотрите. А, вон еще один впереди. Видишь, бегает. Кто видел сочинских фильтров вот примерно вон, как те три парни Так они и выглядят. Так, что, подойдем, глянем дальше в пляжную полосу. Надо мне называть номера домиков, чтобы понимать. Вот он. Ух ты, ебану мать. Тут вообще кораллики какие-то, деревья. Ну, в принципе, нормально там. Зато там нормально, приемлемо. Жить можно. Ладно, у меня напротив домика 215 все тоже не так уж плохо. Здесь домики номер 140, 138, 139. Все по периметру. Надо запрашивать план острова. И куда выходят какие домики. Конечно же, я расстроен то, что мне приходится далеко ходить до затем же коктейлем, затем же пивом. Далековато. Вот, ближе к грильбару берите, ближе к серфбару берите. Или же просто вот бассейн к центровой части. О, ящерка дурная. Ужас. Все эти ящеры, зачем они исполняют? Да, она убежала? Скотина такая. Все, она уже наверху. Скажет, кожаный мешок ищет меня. А я уже наверху, да, ящерица. Ящериц полно. Они просто вот так вот пфф, <музык> со скоростью залетают наверх и все. Ты пока внизу. Нервно куришь в сторонке, они уже наверху. <свят> ну, вот здесь уже нормальные пляжи. Короче, все нормально. <свят> По сути дела. Вот, пошли дуплексы. Домики с двух частей. Если у вас семья дружит с другой семьей, вы можете сюда приехать. И вы, вы в одной части, а не в другой. А мы взяли просто два дома рядом. У нас домики раздельные. Вот такие вот дебри. Вечером все подсвечивается. Вечером снимать, конечно же, я не стал. Ну, потому что, думаю, Смысл снимать? Темновато. GoPro вечером плохо качество передает. Да и вы видите, у меня тут видео такие, они скучные получаются. Хожу, что-то натушно рассказываю. В Доминикане, в Турции я вечно был... Идюшки были веселые. А здесь, видите, скучно, что ли. Он такой, знаете, больше лайтовый, что ли. Пенсионный вид отдыха здесь. Мальдивы. То есть, в этом отношении, да, вот мне, допустим, Доминикана ближе. Даже Турция ближе. А вот всем моим друзьям остальным всем нравится. Здесь такой вот отсыпаться, откармливаться. Хорошо. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Есть свой плюс, надо было попробовать. А больше всего это все похоже на большущий детский для взрослых выросших детей. Пионер лагерь. Вот. Что это? Ну, потому что, видите, все на лайте. Все на лайте, тут нас кормят, откармливают, следят, контролируют, чтобы не баловались. Вот оно как. А тут вот вечером фотосессия, видите. Фонари зарыты, О, сердечко по периметру подсвечивается. И вот тут вот вы ложитесь со своей любимой второй половинкой. кто-то, видите, Пробка от шампанского открывал. И кайфуете. А вон коряги с обратной стороны. Все для антуражу. Да, вот и водоросли подъехали. Вот они, водоросляндии. Пойду в воду залезу. Ну, тут нормально. Короче, есть закатная страна, есть рассветная страна. Выбирайте, кому что больше нравится. А мне как-то пофигу, короче. Вот тут у нас закаты с той стороны, где мой номер 215. Там у нас рассвет. Ну, рассветов нормальных вы так и не увидели. А вот с закатами, говорят, хорошие. Волшебные они в Доминикане. Вот эти нурки роют крабики. Видите? Все пляжи в норках. Это все крабики. Причем они роют вообще как сумасшедшие, если честно. Просто вообще прям. Тут пляж вечером. Выходишь, точнее с утра уже после ночи. Они, видать, ночью там закапываются. Там Ладно. он весь в дырках просто. И бывает, идешь, так даже ну, куда-то наступаешь, и у тебя нога проваливается, потому что там полностью. Потому что этот гребаный краб. Или кто он там? Нор нарыл. И причем есть такие большие экземпляры, потому что, представляете, нога прям проваливается там, допустим, на те же самые 15 сантиметров землю, потому что кто-то под тобой прорыл ход-проход. Как-то так такие дела. Пока продолжал ходить, не мог не сказать. Вот здесь у нас серф, один из видов серфа. Там нормальный серф с той стороны, до туда я еще дойду. А здесь у нас, видите, мотоциклы, серф, тоже можно позаниматься, арендовать маску. Я так понимаю, маски здесь бесплатно ну и взять даже велосипед. Велосипеды тоже здесь бесплатно. Еще раз повторюсь, ранее говорил в своем видео. Любой велосипед на территории острова, он бесплатен. А, за исключением... Короче, по-другому выражусь. Любой транспорт, который не имеет двигателя, он бесплатен. Watersport. Вот он. Акваланги, всякая такая фигня. Пожалуйста. Ну, мир подводный, конечно, шикарный. Короче, любой вид транспорта, который у нас не имеет двигателя, на территорию острова он здесь любой бесплатен ну вот, к примеру, вот смотрите вот он я иду ну все, сердечках. Алексей, Ксения, Максим, Вячеслав, Алексей им привет, 2013 год, 12.02 вот это у них мода здесь вот эти сердечки везде размещать вот лесопедрол стоит берешь, подходишь, падаешь на него, поехал просто вот так он такой, ой, ой, ой, упадет еще не хватало так, поправить. Все, чуть было лесопед не уронил. Он у них называется тау -тин, тау -тин". Ну, наверное, по-вьетнамски, по-китайски как-то. А я теперь пришел хуйля-бар. Хуйля-бар. Хуйла-бар. Нормальный хуйлабар. Давно такой меч. Задолбался эти Ну, опять же, наш дневной бассейнчик Небольшой, он единственный на острове. Ноги ополаскиваю. И пойду в хуй бар и я выпью вечером здесь концерты вы это уже видели короче получается что я пошел от номера 215 в сторону рассвета там побывал в грильбаре и дошел до центральной его части он же ресепшн вот там и вот до басика бассейн бильярд всяких развлечений таких умеренных здесь достаточно сейчас выпью коктейльчик и пойду дальше Пойду дальше. Насколько меня хватит, не знаю, но постараюсь сегодня завершить этот свой первый ход-проход. Пообщался на баре с парнишкой. Тот решил спросить, кто я, зачем снимаю. Я ему говорю ЮДВ. В итоге он запросил всю информацию, сидит, смотрит, правда. Не знаю, что он там поймет, потому что у меня-то все на русском. В итоге пришел на ресепшен, Хотя надо идти, если честно, вот там дальше по кругу. Посмотрим. Честно, я расскажу пообеду и потом продолжу. Потому что это наш ресепшен, центральная часть. Здесь мы заселялись. И вот они, наши сердечки. Многие люди здесь размещают. Кто откуда приехал, возможно, и вы разместите. Пархар Ранагуаль, Алматы. Все теперь понятно. Давай по-русски. Есть еще кто по-русски что-то оставил? Были по-русски, были. В основном, конечно, видите, иностранцы. Иностранцы, мы для них тоже, в принципе, иностранцы. Или это они иностранцы. Жаль, что Мальдивы это не Россия. Было бы вообще здорово. Азербальдон был муль муль Где русские? Были русские. А вот Лиан с Виктория. Иван и Марина. О, уже намного лучше. Получше. Диана плюс Ник. Понятно. И, короче, вот тут у, нас, у них есть какой-то даже гимназиум. Короче, дорогие друзья, Пойду я пообедаю, а то я уже чувствую, что я уже скоро накушаюсь, если не пообеду. <смех> На голодный желудок бродить по острову. <смех> а то, когда я накушаюсь, начнется трэш-контент, а у нас-то канал приличный. <смех> а то окажется, что я где-нибудь там без трусов бегаю по острову. Кому это надо? Не вам, не мне, правильно, да? Сейчас, я... вы видите, я первый день, короче, когда начал это, гулять по острову. что то я так пиво, водка, как говорится, королева танцпола. Смотрю, тут обезьянок каких-то встретил, потом встретил летучих мышей, которые, не поверите, там целовались. Правда, я вам клянусь. А тут вот видите, уже который день не пью, вообще скучно, совершенно не обезьян, ни этих, ни летучих мышей лобозавящихся, есть детская комната, китис, ну и вот, движусь пока в направлении, так, прекращаю, надо дальше завершить свой обход вокруг острова, иначе, как говорится, видеоролик будет неполный, продолжу следующее видео, прям с рэ, пошел я кушать, кушать что-то хочется.